Так, мужчины, пришла гуманитарка с родины. Разбираем, вытаскиваем потихонечку. Сейчас распределяем по окопам, по личному составу. Что у нас? Школа-интернат Ильского, Северного, Краснодарского края. Своих не бросаем. От души, ребята, прям от, от души. От Ксюши. От Ксюши. От девочки пришло. Так, медикаменты здесь. Медикаменты от кого у нас? Это получается добровольцем Барс-1. По-моему, Гулькиевский район у нас. Если Алло. не ошибаюсь, да? Да. Куркевичского района. Краснодарского края. Люди из Краснодарского края. Спасибо. Город Тихорецк. Сошита. Школа у нас 4 класс Г. Юные дети. От души. Спасибо большое за подарки. Сейчас все это уйдет нашим защитникам в окопы. Тут у нас что? Школа номер 12. 3 класс. Барсу первому. Юные это, вы наши... Это Дербинская школа. Казачья школа. Да? Юные наши защитники, спасибо вам огромное. Гульки. Так, и еще раз Гулькейский район. Спасибо большое. Что там? Покажи, что там люди хоть прислали. О, -о, О, то, что надо. Сладкое, сахар, чай. То, что сейчас греется. Погода холодная. Вон, все в куртках уже ходят. Самое оно. Письма. Письма детям, да. а детей письма. Даже в Теплое, Теплое, видимо, белье. Прям вот не уходит. Гигиена, ух ты, это просто все, что у нас тоже самое, школа-интернат Ильского района, спасибо, спасибо большое, люди. Добровольцем, барс Барс-один Булькеевский район, отдельное спасибо Ильская еще раз. школа, не одна прислала, там еще есть так. Ильская школы на другой позиции. Сигареты, о, все, что нужно мужикам для нашего дела. резиновые сапоги прислала, там нательное белье. Нательное привезли, да? Да, привезли, все, все, все, все. Письма, вот прочитайте, кто, кто, кто возьмите. Я сначала давайте вот это вот видим, где я там. пока письма. Разберите. Там еще в коробку открывайте, там письма, парни. Подходите, мужики. Посмотрите все.